На пляже лежит, загорает девушка, мимо проходит грузин, останавливается, смотрит и говорит, девушка, у вас на попе муха сидит. Девушка нолит внимание, он снова, девушка, у вас на попе муха сидит. Девушка не выдержала, поворачивается и говорит, ребят, он нет, просто сидит.